Добрый день, уважаемые слушатели. Вернее, уже добрый вечер, потому что запись я уже делаю вечером вот этого вот обзора «Ивроше». Я могу сказать, что Ивраше я была не совсем довольна. О шампунях, о шампунях я ничего не могу сказать, потому что я тогда на тот момент не придавала большого значения никаким шампунем, я не верила в то, что можно восстановить волосы шампунем, поэтому не буду ничего говорить ни плохого, ни хорошего. Если это мое мнение такое, что фирма Ивраша это обычная уходовая фирма французская, точно так же, как у нас чистая линия, сторица этого красоты, короче, как у нас концерн Калина. То же самое, то же самое там. Я подписалась на рассылку, я стала получать по номеру в качестве посылок, там присылали очень много всяких подарков. Вот, меня соблазнили, конечно, подарки. Покупаю в магазине. Мне не очень нравилось, потому что там какие-то там штампики ставили потом. На вот этот штампик я смогла купить только один кусок вот этого мыла, стоит оно около 300 рублей. Девочки, конечно. Вот это мыло, у меня, я хочу начать разговор вот с этого восточного мыла, вот его упаковка, вот традиция хамама и вот это восточное мыло именно с вот этого восточного мыла у меня вся началась эпопея с волосами, потому что вдруг неожиданно, я вообще люблю мыло, я любитель мыла, и вдруг неожиданно ни с того ни с сего это мыло, волосы отреагировали на это мыло. Они стали пышными, они увеличились в объеме, и они стали какие-то необычные. Я стала делать так, я стала мыть этим мылом, поскольку у меня волос был очень тонкий, то мне нужно был объем, создавать дополнительный объем. Поэтому мылом мне было самое это то, оно как бы оставалось на волосах и как бы утолщало волосы. Это я прочитала, кстати, у Евроше, что у них вот есть ополаскиватель с мальвой, он обволакивает волосы и как бы увеличивает объем волоса. Здесь я была согласна с ними, но опять же я не обратила внимания ни на какие шампуни, и как-то даже не обращала внимания, у меня шампуней было полно, гений для душа. Но вот именно так, чтобы для волос покупать, я не покупала, потому что вы знаете, я врач и понимаю, что существует какая-то медицинская причина такому резкому, такому резкому понижению количества волос на голове буквально за один день, естественно, после ядерного взрыва. Вот, поэтому моя эпопея с волосами началась с вот этого восточного мыла, и это восточное мыло мне прислали, я получила его по почте и там значит они устроили такую якобы лотерею что вот заказываете вы мы будем разыгрывать 200 призовы там в двух призов там около 20 единиц продукции вы получите в общем в лотерею но в лотерею я как всегда говорю только одну я никогда не выигрывала и по всей видимости наверное это в общем-то что-то обозначает поэтому больше конечно в не играю но потом я поняла что и врачи просто-напросто Делают вот эти лотереи для того, чтобы понять привилегии, ну, предпочтения данного человека, потому что я, допустим, заказала вот эту традицию хамама, здесь у меня много представителей традиции хамама, вот мыло, вот массажное масло для, вот вместе с коробочкой я его как бы показываю, наверное, выставлять не стоит, потому что вот оно, вот. Дальше. И вот два крема. Значит, это уже пустая, пустая баночка от крема для тела. Девочка, он подошел идеально мне. Я очень хотела его заказать еще раз. Он стоит около тысячи. Тысячу, вернее, он стоит. Но мне как бы он выходил за 400 рублей. Ну, тут большая, достаточно большая баночка. Я могу сказать, для, для лица, для кожи он подходил мне идеально. Я летом ходила как новая копейка с этим кремом. Дальше, помимо этого крема, еще скраб для тела. Я могу сказать, вот эта вещь достойная. Да, очень достойная. Скраб для тела у меня еще остался, потому что я не очень люблю скрабы. Я никогда не пользовалась. Мне в этом нет необходимости. У меня хорошая кожа. У меня очень хорошо все. И, в общем-то, с, с отшелушиванием мне абсолютно ничего не нужно. Но не нужно. Внешне все у меня выглядит очень хорошо. Вот. Так что, вот такие вот у нас э, вот две коробочки. В общем, я заказала э, на традицию хамама, по-моему, да, 4, э, вот 50%, минус 50% традиции, минус 40%, я заказала вот, 4 единицы традиции хамама, и вот они мне теперь усердно навязаны за пальцами, то минус 40% еще. У неврошей есть такая манера. То сначала, значит, они какой-то продукт выпускают. Э, допустим, он стоит 500 рублей. Ну, вот как, допустим, вот это сухое масло они выпустили. Это была новинка. Они его разрекламировали. Да, сухое масло. Ну, посмотрите хотя бы здесь. Вот, видите, когда масляными руками ты берешь вот за вот это вот, вот посмотрите, во что превращается вот эта бутылка. Ну, э, видите, вот ну, некрасиво хочется. Вот это все, вот понимаете, оно берет и, от, и просто-напросто отбирается от бутылки, это можно все легко отобрать. Вот видите, просто это говорит о том, что люди абсолютно не, не уделяют внимания практичности. То есть, ну, оторвалась, оторвалась, ну, еще с ними, мол, за такую цену, мол, пусть, пусть и так радуется мол, русским дуракам, и так сойдет. Потому что, ну, нельзя так относиться. Вот возьмите любую продукцию чистой линии. Насколько хорошо сделаны бутылочки, насколько хорошо все. Ну, вот такого безобразия, конечно, нету, чтобы так. Я вот собиралась вот этот шампунчик, вот этот стаканчик оставить. Потому что сухих масел много. И, в общем-то, мне сухое масло для тела очень понравилось. Кстати, вот это сухое масло для тела, это вот смесли. Да, смесли. Сухого масла, да, Дра... С... смесли. Оно очень хорошо снимает, вот если вы обгорели. Вот у меня, допустим, на плечах очень хорошо. По первости в этом году я очень сильно обгорела, но уже это масло у меня было. И оно очень хорошо у меня снимало вот эти все, об... все обгоревшие места. Добавок ко всему очень хороший распылитель. Масло изумительно и пахнет. Вы, знаете, вы ложитесь в постель без... и от вас пахнет, как как от богини, но ну, да, вот запах, запах классный, я люблю такие запахи, одно время я просто начала, вот, кстати, великолепный запах у вот этого восточного мыла, очень классный, вот, так что вот эта идея мне не понравилась, дальше, когда я стала наблюдать, когда они стали присылать посылки, потому что в каждом конверте они присылают свои предложения. Вот у нас это стоит столько, и там четыре ранга предложений, там есть предложения с вкусными ценами, т.д. И вот это когда я стала сравнивать, вот минус 50% девочки – там ни о каких минус 50% даже речь идти не может. Если это стоит тысячу, то две единицы, как они пишут, вы получаете минус 50%, то есть вы должны получить две по цене одной, вы получаете за полторы тысячи. Ну, вы посчитайте, она стоит тысячу, допустим, единица стоит тысячу, но вам делают предложение минус 50% и тут же предлагают это за полторы тысячи. Но вы же понимаете, что это просто обман я это называю русским словом наебалово. И когда вот это вот я все посмотрела, когда я сравнила все вот эти цены, это все рассчитано на то, чтобы русских, дура... ну просто всех дураков можно было обмануть. Вообще я вам хочу сказать, не секрет тому, что э, западные страны, вообще капиталистические страны, русских считают дураками. И есть специальная продукция, которая предназначается только для России. То есть есть страны, для США, есть для Евросоюза, есть для Англии, есть для стран третьего мира и отдельно есть для России. Вот. Я очень много смотрела этих вещей, <свеч> я уже тогда была настроена. И тут, конечно, когда я рассмотрела, вот эта бутылочка меня, конечно, очень впечатлила, вообще безобразно. Но я могу сказать, что благодаря Евросей я открыла для себя масло корита. или так называемое масло ши. Оно вообще в косметологической продукции используется. Я думала, что это используется только в ивраше. Ничего подобного. В черном жемчуге сейчас Я куплю обязательно черный жемчуг. Мне там очень понравилось. И там есть как раз масло корита. Вот, вот эти вот... Вот это мыло, кстати, оно с маслом карита. Вот это мыло оливковое, оно тоже с маслом оливы и с маслом корита. Вот я мыла с двумя этими мылами. И причем вот я, допустим, намыливала тело вот этим мылом, началка. И потом там просто немножко посидела, тело оставалось мягкое мягкое. От вот этого мыла абсолютно не сушит руки. Я просто умывалась этим мылом, мылась, то есть я и она в добавок очень хорошо пахнет. Но, вы знаете, мне было очень неприятно, когда вот это мыло просто в селехан было запечатано, и все, просто неприятно. И вот, по крайней мере, можно было упаковать, можно было потратиться на упаковку. То есть, здесь даже, вот, они 300 рублей берут за кусок, но не хотят даже потратиться на упаковку. Тут, допустим, видите, вот насколько красивая упаковка, что даже упаковку сохраняешь. У меня все стоит в упаковках. Вот. А здесь они просто, вот, я упаковку использую вот эту традицию хамаму, я сюда укладываю вот это мыло. И она у меня вот так вот стоит на полочке. Вот, я считаю, это очень некрасиво. Вот, короче, сухим маслом я, конечно, очень довольна, но у нас есть очень много альтернатив. Вот, я довольна очень сухим маслом, и самое лучшее мне пошли скраб. Вот пошел скраб и крем для тела. Вот крем для тела мне просто пошел идеально. Скраб чем хорош? Вот я, я много раз говорила, что если у меня руки очень сильно сухут, допустим, в порошке это повозил, с каких-то моющих, духовку отмывал, еще там где-то, в общем, руки долго в перчатках были в резиновых. Я сама врач долго в резиновых перчатках работаю. Допустим, приходишь руки сушить, вообще ничего не помогает. Вы знаете, вот открываешь вот этот скраб, просто намазываешь руки вот этим скрабом. Мне не нужен скраб абсолютно. Вот эти масла, которые в скрабе впитываются, я просто жду, пока это все впитается, потом просто страхиваю косточки, ну и так слегка подкрабируешь немножечко, когда все это впитывается, И вот это, я забываю о том, что руки сохнут. Вот здесь, вот здесь, вот это, конечно, большой плюс. Крема для рук и в России, к сожалению, показать не могу, потому что был он давно, очень пользовалась им давно, и вот баночку, конечно, выкинула. Но дальше, вместе с вот этой каретой мне прислали значит, подарок на пробу, это новая коллекция, у нее бы вежиталь была, но Себа-Вежиталь для комбинированной кожи, то есть скромной кухневой сыпи, это у нас вот, типа идеальная, идеальная кожа, вот матовая, вы знаете, вся вот эта серия Себа-Вежиталь, серия мне хорошо подошла, я все мечтала ее купить, и вы знаете, я ее не стала покупать, потому что меня очень задел этот маркетинговый план, и я не стала совершенно на этот план реагировать и обращать внимание. Дальше, вот что, на что и в Евроше я обратила внимание, это на масла. Масла, конечно, у них великолепные. Вот это вот у них масло для массажа. Вот. Оно тоже с, с двумя маслами. Запах тоже великолепный. Но если честно, если честно, я вот это масло использовала для кожи головы. Я не использовала для массажа. Я использовала его для кожи головы. Но я не знаю. Я, я не знаю как. Эффекта особенного у меня тогда еще не было. Ну, просто я поняла, что коже надо каким-то маслом, в общем, какие-то масляные растворы надо. А здесь э, присутствует, э, собрано 30 маслов. То есть у них все, серия есть такая, риш крем вот. И вот этот риж-крем всего лишь навсего там добавлена вот в этот риж-крем какая-то определенная доля вот этого масла. А также это масло можно купить отдельно. Вот они почему поставили, но это масло я получила в подарок. То есть я заказала, я... Подписала своего мужа, и теперь ему присылают бальзам для губ. И а все с ним смеемся, Фор, Владимир Маркович. И я говорю, вам бальзам для губ прислали, а вы не пользуетесь. Я тебе сейчас задушу, если ты замолчишь ничего страшного. Но зато, конечно, вот это масло, это ценность. И вы знаете, я его пока еще не использую. Но вот масла у них, масла я буду покупать. Дальше, что мне очень понравилось, вот я немножко для зимы берегу вот эту штуку. 390 рублей, я считаю, это очень рискозавышенная цена для вот этого увлажнителя. Но плюс к чему какой, у тебя такое впечатление, как будто ты вот именно грейпфруктом. Он грейпфруктом, как будто ты сбрызнулся вот самым настоящим красным грейпфруктом. Прекрасно увлажняет, отлично на лицо. Вот, и я просто его приберегла для зимы. Мне очень нравится для зимы. Вот. вот здесь они мне прислали свои туши, которые они пичкают, э, куда хотят, в общем, э, кому только и как, только в сюрпризах, во всех, в общем, э, девочки, я довольна тушью, очень хорошая, вот секси-палк тушь, ну, кто пользуется, тот знает, вот обычная кисточка, э, вот, одной тушью я пользуюсь, а другая тушь у меня, видите, еще герметично запакована, я даже ее не открывала, то есть я не большой любитель там мазать себя, вымазывать, э, не, не какие-нибудь там, в общем-то, э, мне, мне, мне одной туши хватит достаточно очень надолго. Очень я довольна кисточками. Вот что я очень хотела, и я даже мне совершенно было плевать, сколько стоит, я очень довольна кисточками. Кисточки совершенно замечательные из беличьи шерсточки. Одна со скошенным краем, другая кисточка для э, ну, это Для нанесения тонального крема. Но я ее использую для, для глаз, для нанесения макияжа. Вот это тоже кисточка для каких-то теней, но я тоже ее использую для теней. Все эти кисточки используют для нанесения для гла... на, кожу, на, глаз... на глаза. Но, вы знаете, я, в общем-то, очень довольна тем, что я купила из всего вот этого. Я очень довольна вот этим, я очень довольна вот этим. А, ну да, вот этим. Я очень довольна вот этой серии, вот этой серии и вот этим и вот этим. Мыло теперь у меня уже остается в заднем плане, потому что как таковое, больше того действия, которое оно на меня оказывало, оно не оказывает. Дальше. Я совершенно недовольна вот этой серией для контура глаз. Это себ... нет, не Себа Вежиталь. Теперь уже не скажешь, что это, потому что я обрезала. Видите, что я сделала с тюбиком? А, серым. Серым Вежиталь. Вот бело-красный такой серым. Вы знаете, мне совершенно не понравился, во-первых, мне не понравился тюбик, он перестал э, вымазываться буквально очень быстро, мне пришлось его вот так вот разрезать, он был, конечно, длиннее, больше где-то вот так, и я постепенно вот выпользовала, пользовала, и вот, видите, я разрезала вот здесь вот, и вот так вот закрываю, еще там внутри осталось немножко, но я так вот через силу уже пользуюсь им. Ну, не в восторге. Честно говорю, не в восторге. Полностью не в восторге. Что меня расстроило, это расстроила эта двухфазная смывка. Я больше никогда ее покупать не буду. Мне ее прислали как сюрприз в подарок. Я почему-то очень хотела этой смывкой пользоваться. Вы знаете, я могу сказать, что вот эта смывка. Вот эта смывка. Ну, полностью, вообще полностью обошла вот эту вот смывку и враши двухфазную. Я не пользуюсь водо водоотталкивающими тушами, водонесмываемыми тушами. Я не пользуюсь этой дребеденью по одной простой причине, что вот эти туши все они не полезны ни для глаз, ни для чего. Хоть они пишут, хоть отпишутся, чего угодно, но, понимаете, химия есть химия. Я пользуюсь вот этим мягким лосьон для снятия макияжа с хлопковым молочком. Девочки, совершенно потрясающе. Выдавливаешь на половину ватного диска, вот сюда открываю. Ставишь ватный диск, э, на ватный диск немножко впитывается. Кто-то говорит, вот я капаю на ватный диск. Девочки, понимаете, капать не надо, понимаете, брезгливость это признать дурости. И ничего больше. Просто берете, не используетесь только вы одни, больше никто, кроме вас, не пользуется. Берете диск. Представляете сюда диск. И по методу диффузии обычная физика. На диск выливается вы настолько, сколько вам надо. Все удобно, не глумите голову. Я говорю, молодежь у нас растет очень сильно глупая. Я не знаю, откуда вы чего слушались но вы очень брызгливые. Вот дай Бог, чтобы дети вами брезгивали, точно так же, как вы брезгуете. вот он с вашей брезгливостью. И хочется просто дать по морде за такое вот, что вы иногда выдаёте. Честно, просто честно говорю, мне не нравятся вот эти вот все выходки. А вот, и вы знаете, я прикладываю тампончик, я прикладываю к глазу, Держу буквально каких-то несколько секунд, как не 10-15 секунд. Когда я отнимаю этот тампончик, у меня говорю, вся, весь макияж, какой бы я ни накладывала. Ну, я пользуюсь тушей, ворошей мне очень нравится, Какой бы я макияж не накладывала, у меня все оказывается на тампончике. Следующее, я переворачиваю тампончик, то есть не намачиваю, переворачиваю тампончик на другой глаз. И происходит та же самая ситуация. А учитывая, что вот эту жидкость, во-первых, ее надо обязательно размешать, чтобы она была маслом и водой вместе одновременно. Почему? Двухфазная, потому что здесь масляная фаза с водяной фазой совпадает. Ее надо обязательно смешать и дальше уже, конечно... И дальше уже, именно вот смешанную, умудриться, вы, вы, вы, выкинуть наватку, вылить наватку, вот, и дальше начинаешь смывать. Смывка, это вообще, она мне столько раз попадала в глаза, она ужасно бешеная щипит, ой, это ужасно. Я потом умывалась, умывалась, никак не, не и все но после этого смываешь, смываешь, смываешь, и бесполезно. В общем, короче, я сейчас поставила их. у меня специальный их пакет есть. Вот, я поставила в бумажный пакет эту двухфазную смывку и сказала, пусть она пока ставит, и пусть она ждет своего времени. Вот. В общем-то, а вот этом мы сказали, о масле мы сказали. Ну, из парфюмов я пользуюсь вот этим «Like Evidence». Самый первый был у меня натюрель, мне его отрекламировали вот так, как будто это с запахом свежести. Вы знаете, натюрель вот настолько натуральный запах, что я вот я не могу его почувствовать. Ну, это запах вот, запах тела, это мой запах, вот, запах моего тела, то есть он настолько сродственен мне, что я его вообще никогда не могу почувствовать. Но вот знаете, произошла одна метаморфоза, я вот все-таки искала запах типа лакоста, но мне не хочется подделки покупать, я а так вроде дорого, но я так особенно не брежу такими духами лакост. И вот знаете, очень прекрасный момент, я же говорю, у 50 миллилитров, 100 миллилитров, для меня это очень много. И в один прекрасный момент я взяла, подушила, сначала подушилась Эвидансом, а потом, ну вот, под, под шею, вот как раз, вот на шею сбрызнула с одной и с другой стороны, и на, вот сюда на руки сбрызнула. Вот, и тут же, вот этим натюрелем, короче, все это рассоло, вы знаете, девчонки, получился такой свежий запах. У меня еще муж, мы пошли с мужем, он сдувал на права, и муж говорит, слушай, не могу понять, откуда так хорошо пахнет. Нет, мы просто шли по улице, ветер был настолько сильный, говорит, я не могу понять, какой-то вот свежий такой, красивый, бытово приятный, свежий такой морской, говорит, запах. И Володя, это не морской запах, это мои духи. Андрей Югов, он ну, слушай, точно точно от себя пахнет. Да ну, просто я не знаю этого запаха. Вот, и получается. И еще вот этот вот запах, это называется бамбук. Вы знаете, я влюбилась в этот запах сразу. Вот я могу сказать так, что запах Евраща мне нравится. Все мне очень сильно нравится. Вот, в бамбук я влюбилась сразу. Но э, даже дома душилась им сама. Но запах совершенно классный. Но вы вот знаете, когда раскрывался, и когда вот раскрывается последний запах, девчонки, запах говна. <смех> нет, правда, нет. Я, я просто перестала его даже нюхать, использовать. А вообще, вообще мне запах очень понравился. У меня вот муж его пользовал. Но вот если вот так вот открыть и попользовать, вы знаете, то запах сногсшибательный, конечно, запах хороший. Но вот, вот этот последний запах говна меня просто убил. Ну и последнее, что я хотела отметить, это блеск для губ, для Владимира Марковича, который прислал. Натурально. Мне нравится. Очень приятно. Очень долго держится на губах. Я вот блески для губ, губные помады, их я покупать буду. Потому что мне лично очень понравилось. У меня вообще есть другая косметика. Я купила себе ярко-красную помаду, потому что я вообще... Красный – это мой цвет, у меня много было черного, много красного. Вот. И, а вот это я люблю делать, потому что каждодневный макияж, допустим, сейчас уже после сорока уже, ну, можно немножко мордашку подкрашивать, потому что лицо я распанила, прибавила 30 кг, глазки маленькие, лицо полновато. А когда глаза выделяешь, то все как бы смотрится очень хорошо. Вот, поэтому я не могу сказать, что я в большом восторге. И самое последнее, это вот эти часы, которые, от которых я была просто в восторге, когда я их увидела. Вот, когда я их увидела, я сразу позвонила и сказала, девочки, что мне заказать, чтобы получить вот эти часы. Ну и следующее, я, конечно, получила огромный набор, за полторы тысячи я заказывала огромный набор. А, вы знаете, девочки, я не совсем им довольна, потому что я люблю тени с блесками. А там тени, там двадцать 25 блесков для губ, вот там, по-моему, 12 гамм палитра теней, но они все без блеска, они все сухие. И вот мне вот это очень не понравилось, короче, я никак не могу приспособиться пока. Ну, вот сейчас вот немножечко начинаю приспосабливаться, но я не в восторге. Но в основном, я, конечно, заказывала из-за из-за вот этих блесков, но я, конечно, думала, что тени у них будут много лучше. У меня просто есть тени вирто Париж, МТЦТО выпустила гамму косметической продукции, именно декоративной косметики, совершенно она великолепная, и там нет почему-то именно зеленой гаммы. Я думала, что в Ивраши у меня будет зеленая гамма. Вы знаете, мне совершенно не понравились вот эти тени. Я просто, если честно, пока не знаю даже, как, как и куда использовать эти гаммы, потому что вот ну, откровенно не нравится. Мне нравятся тени. Ну, я думаю, что со временем потихоньку, полигонку они будут пользоваться. У нас есть магазин фабрики Зыря. И там я видела совершенно сногсшибательные тени. Вы знаете, я говорю, наверное, я все-таки туда как-нибудь зайду. И я себе зеленую палитру куплю. Потому что я люблю зеленые тени. Вот, очень идет. Вы знаете, я сегодня мылась первый раз вот шампунем с мыльными орехами. И, вы знаете, я очень довольна сейчас сижу, смотрю в зеркало на свои волосы. Я ужасно довольна вот этой вот палитрой. Вот. Ну вот, кажется, наверное, и все. Весь обзор моего ивраше. Я ивраше не очень довольна. Вот мне не очень понравилось и именно не понравилась их маркетинговая сторона, то есть. Они всех нас с вами считают исключительно за дураков. И вот это вот мне больше всего не понравилось в Роше. А сейчас вот у них есть, у меня уже в планах очень хочу купить косметику. Мне нравится их все, Сексипал, блеск для губ. Хочу мерцающий У них очень хорошие блески для губ. Мне блески для губ очень нравятся. Вот, и они дают кисточку кабуки. Вот, я хочу вот такую большую, толстую, длинную кисточку кабуки. Вот их кисти вот мне очень понравились. Сейчас вот я немножко делаю такой-то обзор. Мысли а, того, что у меня осталось от Ивраши, но, ну, в общем-то, после того, как я познакомилась э, с чистой линией, то... Больше об Ивраши не будет никакого разговора, только единственное, что если у меня будет возможность, конечно, масла я люблю, девочки. Масло – это очень важно. Я сейчас позвонила в чистую линию и попросила, чтобы я говорю, вы все-таки сделаете вот масло, какие-то масла, потому что масла растительные – это вообще просто великолепная вещь. Ну, в общем-то, и все про Ивраши. Я пользовалась Ивраши. Декоративная косметика у них хорошая, пользоваться буду вот, но не вся тоже, короче, это обычная уходовая косметика, только по бешеным ценам для нас, для русских дураков, не знаю, девочки, я недовольна таким отношением к нам, к русским, и, в общем-то, покупать, так особенно рьяно, я не буду, если покупка будет только выгодная, а больше, так что, как я заказывала, такими вот всеми, я не буду,